Режиссер монтажа. Ну, мысль у меня была простая. Я хотел учиться творческой профессии, так сказать, сеять умное, доброе, вечное. Было мало практики, было мало коллаборации э, с другими творческими институтами. Мало творческого общения. Хотелось всего-всего и побольше. Пришел, посмотрел, как здесь студенты учатся, решил поступить. Понравилась атмосфера, уют. Институт задал вектор, а я, собственно, уже развивался, развивался дальше. Пытался как-то найти себя, найти, что мне интересно. Еще на институтской скамье вживляться в производство, работать на реальных проектах Нужно постоянно самому чему-то учиться, нужно постоянно развиваться, постоянно что-то новое осваивать Все продакшены, все студии хотят опытного специалиста с большим навыком Я работаю на разных продакшенах, на разных студиях, на полных метрах, на коротких метрах в студию Горького я попал совершенно случайно, пришел устраиваться на Ералаш, попал на полный метр, завис там на полтора года на двух фильмах, один из них недавно на фестивале довольно громко выстрелил.